Всем привет, девочки! Я продолжаю свой бьюти-блог. У нас в гостях подопытная Катя. Привет! Я хочу пышную притчу на дискотеку. Попробуем, все девчонки обзавидуются. Ты помыла голову? Да. Надо немножко смочить, и можно будет накручивать бегуди. Катя, не вертись. Ха-ха-ха, щекотно. Бегуди готовы. Сейчас заплету косичку и сделаем кофе-брейк. Девочки, если ищете суперстилиста, то обращайтесь к Кристине. Пошли расплетать. Вроде получилось. Вау, они такие пышные, шелковистые. Ну все, Краш, держись.